Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сразу после выхода моего видео по разгону процессоров, где я показывал, что, как и зачем нужно делать на примере Intel, вы попросили меня сделать такое же видео, но уже по разгону процессора от AMD, в частности процессоров Ryzen. И я пообещал вам, что если то видео наберет 10 тысяч лайков, то я выполню вашу просьбу, и вот наконец-таки этот день настал. Сегодня мы поговорим о нескольких способах разогнать вашу резань я приведу детальные алгоритмы как и что нужно делать и расскажу о плюсах и минусах каждого метода и также расскажу о теории работы разгона процессора но перед этим небольшой дисклеймер первое правило разгона вы все манипуляции делаете на свой страх и риск ибо всегда при разгоне есть риск выхода из строя вашего оборудования но надо сказать что при наличии головы на плечах и хорошего железа но он сведен к минимуму Второе, во многих видео в сети я видел, что гайд по разгону ЦПУ объединяют с гайдом по разгону памяти. И хотя высокая частота памяти крайне важна для производительности Ryzen, но к теме разгона процессора она имеет опосредованное отношение. Поэтому ее мы затрагивать не будем. Третье, данное видео ориентировано на новичков. Старички, знакомые с темой, навряд ли найдут в нем что-то новое для себя. Ну и наконец последняя оговорка, как вы понимаете, рассказать все невозможно. Поэтому я постараюсь рассказать ровно столько, сколько нужно, чтобы разогнать ваш процессор. А изучение уже более тонких настроек, например регулировку P-State, Sense, SenseMisQ, я оставлю на волю вашего энтузиазма. И да, будет много упрощений и утрирования информации, просто чтобы было более понятно и мозг не вскипел. Итак, для начала начнем с теории, как работает процессор из коробки, ибо без этого, ну, просто никуда. У каждого процессора есть определенная рабочая частота, которая есть не что иное, как произведение множителя процессора и частоты системной шины материнской платы. Допустим, если множитель 43, а частота системной шины 100, то в итоге мы получаем частоту 4300 МГц. Частота системной шины обычно постоянно равна 100 МГц и может колебаться в пределах 1 МГц в плюс или минус. А вот множитель не постоянен. В простое он опускается, ибо ни к чему процессору работать в полную мощность и сжирать электроэнергию, а в нагрузке наоборот повышается, дабы обеспечить максимальную производительность. Причем повышается он по определенным алгоритмам, заложенным в процессор. Основная суть алгоритмов основана на следующем. Процессор постоянно получает от датчиков данные о показателях своей работы. Каждый показатель имеет свои определенные значения и свои определенные лимиты, то есть максимумы, которые не должны быть превышены процессором. Самые основные из них это лимит по температуре и лимиты TDC, и DC и PTT. Вдаваться в подробности, что каждый из них означает, я не вижу смысла. Если все упростить до школьного уровня, то это лимиты по питанию процессора энергии. На основании всего этого процессор корректирует свою работу. То есть решает, можно ли ему в текущий момент поднять частоту, увеличив множитель, если у него есть запас по температуре и питанию, или наоборот, ее надо опустить, если вдруг он приблизился к одному из лимитов. Например, вдруг стал перегреваться. В случае с первыми Ryzen у них данная технология называлась Precision Boost. И я прошу вас не путать ее с Precision Boost Overdrive. Кривая частот выглядела вот таким вот образом. То есть максимальный буст при нагрузке на 2 ядра и небольшой при нагрузке на 3 ядра и более. Важно, что лимиты не должны быть превышены. Иначе никакого буста не будет и частота будет на меньшем уровне. Например, для процессора 1800X это все выглядело как-то вот так. Но фанаты были от такого не в восторге, и в новом поколении процессоров AMD переделала технологию. Так появился Precision Boost 2. Процессор также был ограничен всеми теми же лимитами, но теперь исчезло ограничение в те самые два ядра. Теперь процессор только оценивает, находится ли он в рамках лимитов. И если да, то поднимая частоту на любом количестве ядер, сколько ему необходимо для решения той или иной задачи или работы той или иной программы. Поднимает он частоту до тех пор, пока не упрется в один из лимитов или не достигнет максимальной частоты, указанной в его спецификации на коробке. График, соответственно, стал выглядеть несколько иначе, несколько, можно сказать, лучше. Одновременно с развитием технологии Precision Boost развивалась и другая технология, а именно XFR или Extended Frequency Range, проще говоря расширенный диапазон частот. Суть ее проста, если у вас хорошее водяное или воздушное охлаждение и процессор при достижении максимальной частоты указанной на коробке остается все еще холоднее 60 градусов Цельсия, то он может поднять частоту еще выше обозначенных на коробке частот. Эдакий саморазгон. На первом поколении это выглядело как-то вот так. Уже упомянутый нами 1800X при отличном охлаждении мог брать частоту 4.1 по двум ядрам, что немного выше, чем частоты, заявленные производителем на коробке. XFR также была переработана в новых поколениях процессоров, и XFR2 уже несколько от нее отличалась. D-процессор также может поднимать частоты при наличии хорошего охлаждения и достаточном питании от материнской платы, но опять-таки привязку к двум ядрам убрали. То есть да, если у вас хорошее охлаждение, вы будете видеть более высокие частоты по большему числу ядер в течение более длительного времени. Я думаю, что по графикам суть XFR2 отчетливо видна. Но не надо думать, что с XFR2 процессор будет повышать частоту сильно выше коробочных значений. Обычно на 2700X в лучшем случае она давала прибавку в 50 МГц, и то лишь при хорошем охлаждении. Вот, собственно, как-то так все это дело работает из коробки, если мы ничего трогать не будем. Ну, а мы с вами, друзья, юные оверклокеры, так что пришло время поговорить о разгоне. Разгон это не что иное, как увеличение частоты процессора выше значений из коробки. И как вы уже наверное поняли, мы можем либо повысить множитель вручную, либо повлиять на те самые уже обозначенные лимиты и алгоритмы работы процессора, заставив его работать более агрессивно и самостоятельно выставлять более высокий множитель. Второй способ становится возможным за счет наличия у ряда процессоров Ryzen функции PBO или Precision Boost Overdrive. В чем же она заключается? Дело в том, что любая материнская плата должна отвечать требованиям AMD по электропитанию и охлаждению. Требования по уже упомянутым показателям PTT, TDC и EDC в зависимости от TDP процессора, то есть его тепловыделения, вы видите у себя на экране. Но зачастую топовые материнские платы, они имеют систему питания в несколько раз превосходящую то, что просит AMD. Так, например, на моей плате SROG X570 Phantom Gaming 10, как и на многих других, лимиты можно поднять гораздо выше. А именно P5 до 1000 Вт, TDC до 540 ампер и EDC до 540 ампер. Правда, все эти сверхмощности, как вы понимаете, остаются неиспользованными и невостребованными, потому что действуют ограничения или лимиты, заложенные в сам процессор. И технология Precision Boost Overdrive как раз таки позволяет воспользоваться этими невостребованными мощностями, то есть снять все ограничения, расширить лимиты до максимума и настроить работу автоматических алгоритмов на более агрессивный уровень, когда они будут держать напряжение на процессоре выше и дольше, чем в процессоре из коробки. Что мы должны из всего этого усвоить, друзья? Первое, что Precision Boost Overdrive и просто Precision Boost это вообще не одно и то же. Precision Boost это по факту турбобуст процессора из коробки, он работает всегда. PBO же это управление лимитами процессора на самостоятельное и агрессивное повышение напряжения, что зачастую ведет к лучшим результатам по частотам. Он не активирован в процессоре из коробки, его можно включить только руками. И при включении AMD извещает вас об отказе от гарантии. Ровно как и при ручном разгоне через ручное изменение множителя процессора. Правда, как они предполагают уличить нас в разгоне, если не будут стоять у нас за спиной, остается, честно говоря, тайной. Также важно сказать, что технология PBO официально работает только на процессорах AMD Ryzen 3000 и AMD s 2000 и выше. Да, многие сейчас удивятся и скажут, но ведь мой 2000 Ryzen тоже ее поддерживает. Согласно недавним разъяснениям компании AMD, точнее ее маркетологов на Reddit, PBO официально на всех процессорах, кроме тех, которые я назвал, не поддерживается. Но производители материнских плат могут активировать его в биосе самостоятельно. Это уже AMD относит к их инициативе. Как оно будет работать, опять-таки уже зависит от производителя материнской платы. И самое важное у PBO, да он делает работу процессора более агрессивной Частоты держатся дольше и выше, но он не может увеличить частоты выше тех, что заявлены на коробке Так как же вы спросите с его помощью делать разгон выше заявленных частот? Все просто, использует одно из двух Либо увеличивает дополнительную частоту системной шины BCLK, обычно в пределах 101-105 МГц либо на новых Ryzen 3000 используют настройку AutoUC, которая как раз-таки дает процессору возможность поднимать частоты до 200 МГц выше, чем максимальная частота, заявленная на коробке. Но есть во всей этой прекрасной истории, как в моем любимом анекдоте, пара небольших нюансов. Рост частоты шины BCLK дает вполне неплохие результаты То есть увеличение шины до 102 уже дает нам почти 100 МГц прироста Но на данную частоту подвязана не только частота процессора, но и частота памяти и шины PCI-Express То есть все M2 накопители, видеокарты и прочее Из-за этой гремучей смеси он становится достаточно сложным И на многих платах он ведет к нестабильности системы даже на значениях 101-102 что ж, до новой настройки AutoUC, да, она дает процессору возможность повышать частоту выше заявленных на коробке частот, но вовсе не значит, что он это будет делать. Как настроен алгоритм повышения частоты, и во многом зависит от платы, ее биоса, самого процессора и ряда других параметров. Порой удается выжать 100 МГц, порой 200, порой просто ничего. Люсмус в своем знаменитом гайде по разгону выделял также третий способ, а просто авто OC с отключенным PBO. На Asus так и вправду можно сделать, на гигабайте и сроке PBO надо будет все равно включить, иначе настройка авто OC, а именно опция Max CPU Boost Clock Override останется скрытой. Но рассматривать данный способ, я думаю, стоит, когда вот трясутся вопросы с биосами плат, поскольку на многих платах автоуси до сих пор работает достаточно коряво. Подытожив все это, скажу, что первый ручной способ, он хорош своей простотой, то есть освоить его может каждый. Он универсален, то есть подходит для всех райзенов и является достаточно надежным, то есть работает всегда но имеет и свой недостаток ибо ядра процессора они имеют разный разгонный потенциал а значит одно ядро может взять частоту например 4.4 другое лишь 4.3 при заданном вольтаже и к сожалению в данном методе разгона мы ориентируемся лишь на аутсайдеров так что да обычно данным способом удается достигнуть хорошей производительности в многопотоке но в однопоточных задачах по частоте одного ядра мы можем получить наоборот более худший Результат, чем если бы мы оставили все как есть, либо если бы мы разгоняли вторым способом через PBO. Второй же способ менее универсален, ибо на первом поколении райзенов он вообще не работает, и более сложен для осуществления, ибо в нем больше параметров. И он также менее предсказуем, ибо работа как самого PBO, так и Auto OC, так и подъем BCLK обычно сильно зависит от материнской платы, ее биоса, и на разных платах удается добиться разного результата с разными вариантами данных настроек и их совмещением. Но зачастую данный способ как раз таки позволяет некоторым ядрам разгоняться до предельных частот и также при нем остается работать динамическое изменение частоты то есть частота и напряжение растут и падают в зависимости от нагрузки что также хорошо ну вот собственно и все друзья, что хотелось бы вам сказать, на теории мы поговорили, вы сами выбираете тот способ, который вам больше подходит, а мы переходим к рассмотрению алгоритма ручного или мануального разгона, а потом поговорим о разгоне через PBO плюс BCLK или PBO плюс AutoUC. Итак, первый способ ручной. Сразу скажу, что мы будем делать разгон через BIOS, а не использовать Ryzen Master, поскольку данная программа, она все-таки еще очень сырая и подходит только лишь в качестве мониторинга работы системы. Также все опции выставлять будем в английской версии BIOS, ибо что там напереводили наши переводчики, остается загадкой. Для разгона нам потребуется материнская плата, поддерживающая разгон. Это любая плата, кроме плат на чипсете a 320 Также нам нужен тест LineX 070 версии AMD и программа HW-Info для мониторинга температур. Ссылки будут в описании. Первое, что мы делаем, это заходим в BIOS, и для этого мы перезагружаем компьютер и начинаем судорожно долбить по клавише Delete. Так мы окажемся в BIOS, и тут мы и будем совершать все операции. Вполне вероятно, что вас закинет в упрощенную версию, поэтому для начала мы переходим в полноценный BIOS. Он чаще всего называется Classic или Advanced. Как это сделать на разных BIOS разных плат, вы сейчас видите у себя на экране. Далее мы заходим в настройки вентиляторов, тут мы должны перевести все вентиляторы в режим full speed или полная скорость. Как это сделать на разных биосах вы также видите у себя на экране, это нужно поскольку мы будем тестировать наш разгон стресс-тестами и нам нужно понимать на что способна наша система охлаждения на пределе своих возможностей. Далее, сделав все эти манипуляции, мы нажимаем клавишу F10, тем самым сохраняем настройки и ждем, пока загрузится Windows. Следующим шагом мы запускаем нашу программу для мониторинга HW-Info в режиме Only Sensors и Stress Test Line X. Выбираем объем памяти 8-10 ГБ и количество прогонов хотя бы 10 штук. И нажимаем клавишу Start. Далее мы следим за поведением процессора. Нам надо понять, на какой частоте он работает в стресс-тесте, какой вольтаж при этом выставляется и до какой температуры прогревается процессор. Здесь нужно уточнить, что зачастую на процессорах первого поколения и процессоре 2700X мониторинг выдает две разные температуры – TCTL и TDI. А разница между ними 20 или 10 градусов соответственно. Нам нужна именно температура тида ибо TCTL это температура с офсетом в 10 или 20 градусов и она не является истинной. На новых процессорах частью показателя 1 и там не надо парить себе мозг. Итак если в результате стресс-теста наша температура тида держится в районе 80 градусов и ниже, то все отлично. 80-85 разгон если и будет, то лишь минимальным. Если выше 85, то я бы советовал для начала улучшить охлаждение, то бишь купить кулер получше. Что же касается предельной температуры, то для всех райзенов она составляет 95 градусов. Выше есть шанс либо выхода из строя процессора, либо его деградации. В случае, если с температурами у нас все в порядке, мы идем дальше. Снова перезагружаемся и снова заходим в биос. Нужно сделать подготовительные работы, а именно отключить технологии энергосбережения c -State. Их мы переводим в состояние Disabled или выключены. Энергосбережение это хорошо, но не в случае разгона, ибо оно может вести к нестабильности системы. Где они находятся в биосах разных плат, вы сейчас видите у себя на экране. Также на некоторых материнских платах есть возможность управления частотой VRM модуля питания процессора VRM Switching Frequency Она благоприятно сказывается на питании, делая его более стабильным и следовательно на разгоне но увеличивает нагрев элементов питания на материнской плате Поэтому рекомендуют ее повышать на простеньких платах до 400-600 кГц, на платах топ сегмента до 600-800 также на Asus обычно только на них есть настройка CPU Current Capability, которая расширяет диапазон силы тока, потребляемого процессором при конкретном напряжении. И выставляют где-то на 120-130%. Также на некоторых материнках у MSI Asus а есть настройки CPU Power Duty Control и Power Phase Control. Duty Control определяет по какому параметру контролировать нагрузку на каждой фазе, то бишь температура или сила тока, а фейс Control определяет количество активных фаз. У Гигабайта это называется PWM Face Control, где находятся данные настройки в разных биосах и что советую выбрать лично я, вы сейчас видите у себя на экране. Далее необходимо установить уровень Load Line Calibration. Что это такое и с чем это едят, я уже рассказывал в отдельном видео, поэтому сегодня расскажу лишь вкратце. Механизм работы питания процессоров таков, что с ростом нагрузки падает напряжение. То есть если мы установили напряжение 1.3 вольта, то в простое оно будет 1.3, а вот в нагрузке будет падать и порой достаточно существенно. Как вы понимаете низкое напряжение при разгоне это не очень хорошо и ведет к нестабильности процессора. Поэтому и придумали данную настройку. Она имеет несколько уровней, каждый из которых все больше сокращает разницу между напряжением в простое и напряжением в нагрузке. На некоторых уровнях дело напряжение в нагрузке равным простою или даже выше его. Что, к слову, тоже не очень хорошо. Нам же желательно установить плоский уровень LLC или близкий к нему, когда напряжение в простое в нагрузке плюс-минус одинаковое. Где данная настройка находится в биосах разных плат, вы сейчас видите у себя на экране. Правда, есть проблема, друзья, что на разных материнских платах разное количество уровней LLC, и они имеют разное направление градации, называются тоже по-разному. На одной нужный уровень будет двойка, на второй шестерка, на третьей он будет называться турбо. Некоторые платы имеют вот такие вот графики-подсказки, по которым можно понять, какое значение является оптимальным для плоского графика, но не везде они есть. Я конечно приведу самые распространенные примеры того, что скорее всего нужно будет выбрать на платах разных брендов, но лучше подбирать опытным путем. То есть если в процессе разгона вы видите, что напряжение было одним, а при запуске стресс-теста сильно упало или сильно выросло, значит нужно попробовать другой уровень LLC опять-таки методом подбора. На этом у нас, собственно, подготовка заканчивается и начинается процесс подбора частоты и необходимого для нее напряжения. Из hwinfo мы помним, на какой частоте процессор работал в стресс-тесте. У меня это в районе 4100 МГц. Это значит, что множитель был 41, а частота шины 100. Мы пробуем разогнать процессор на 100 дополнительных мегагерц, то есть взять частоту 4200. На сроки нужно просто прописать желательную частоту. На ряде других плат выставить множитель, в нашем случае 42. Множитель в биосе обозначается обычно как CPU Ratio. Данная настройка находится во вкладке AI Tweaker или Extreme Tweaker у ASUS, вкладке OC на материнских платах MSI, во вкладке OC Tweaker у ASRock и просто твикер у Gigabyte. Но перед этим на многих платах нужно перевести регулировку настроек разгона в ручной или расширенный режим. Обычно он называется Advanced, Manual или Expert. Без этой настройки регулировка частот может быть либо недоступна, либо будут видны не все параметры. После установки множителя нам остается лишь подобрать напряжение. Оно обычно обозначается как CPU V-Core и чаще всего находится на той же вкладке, но немного ниже. Напряжение можно выставлять несколькими способами. По умолчанию стоит авто, нам же нужен фиксированный режим, fixed или оверрайд поскольку мы будем выставлять напряжение жесткой цифрой. Как это выглядит на разных материнках вы сейчас видите на экране. Какое же напряжение выставить? Я лично советую начинать с 1.3 вольта, немного и не мало. Если вы боитесь, что это может быть много, то можете начать где-то с 1.275. После этого жмем F10, чтобы сохранить результат, а далее смотрим, запустится компьютер или нет. Если запустился и заходит в Windows, то круто. Можно смело запускать мониторинг, запускать стресс-тест и смотреть за стабильностью и температурами. Если процессор проходит стресс-тест и температура его остается в норме, то есть до 85 градусов, то можно увеличить частоту еще на 100 МГц при том же напряжении. Но что делать, если все не так радужно и в какой-то момент компьютер либо выключается, либо зависает, либо показывает синий экран, или стресс-тест показывает ошибку, или после выставления напряжения и частоты компьютер вообще не загружается и показывает тупо черный экран. Ответ крайне Прост, нужно повысить напряжение. Видимо, текущего вольтажа просто недостаточно для нормальной работы. Но прежде чем что-то повышать, нам нужно опять попасть в BIOS. А если при загрузке ПК вы видите только черный экран то поменять там явно ничего не сможете. Вам для начала нужно сбросить настройки биоса на заводские, чтобы опять в него зайти. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой это выключить компьютер из розетки и вытащить на 10 секунд вот эту вот батарейку из материнской платы. Также в описании будет ссылка на все возможные варианты, как можно скинуть настройки биоса. В том числе через перемычку или кнопку ClearArtsMos на материнской плате. Единственный минус сброса биоса в том, что сбросятся все установленные ранее настройки. Так что вам опять-таки придется вернуть все на свое место. Правда теперь уже вы должны немного увеличить напряжение. Увеличиваем где-то на сотую вольта. Было 1,3, ставим 1,31. И пробуем запустить компьютер. Нужно понять, что повышать напряжение до бесконечности, конечно же, нельзя, иначе все сгорит к чертям. Предельное допустимое напряжение для райзена – это где-то 1.45. Однако обычно уже выше 1.4 и 1.42, даже на хорошем воздушном охлаждении, начинается тупо перегрев. И смысла растить выше уже не так много. Поэтому я советую останавливаться где-то на 1.42. Полезным инструментом в данном случае для вас будут таблицы примерных значений вольтажа для разных частот. Хотя на практике надо понимать, что каждый процессор даже из одной партии и одной коробки уникален и данные значения лишь приблизительные. После увеличения напряжения мы пробуем запуститься. Если получается, то начинаем сверху нашей схемы, то есть снова прогоняем стресс-тесты. Если в какой-то момент разгона вырастите напряжение, а ничего не получается, и оно уже приблизилось к 1.45 вольта, а вам все равно не удается добиться стабильности на выбранной частоте, то есть две альтернативы. Либо попробовать напряжение еще выше на свой страх и риск, ибо тут есть большой шанс деградации самого процессора. Либо же завершить разгон и остановиться на последних удачных параметрах. А что же по поводу температур, спросите вы. Что если в какой-то момент температуры в конце стресс-теста выходят за отметку 85-90 градусов? Ну, скорее всего, вы нашли предел для разгона вашего камня, с учетом использования вашего охлаждения. Тут, к сожалению, можно только поменять кулер на новый, либо почистить старый и поменять термопасту. Либо опять-таки остановиться на последних удачных параметрах. Итак, действуя по данному алгоритму, в итоге должны упереться в ту максимальную частоту, на которой процессор будет стабильным, при этом не будет перегреваться. По окончании разгона я советую провести еще больше прогонов с тестом LineX, хотя бы 30-40 штук. Если же LineX вдруг выдает ошибку или комп выключается, то советую поработать с настройками, то есть либо поднять напряжение, либо все же снизить частоту. Вот такой ручной метод разгона. Он стар как мир, работает везде и всегда, со всеми процессорами AMD Ryzen. Теперь мы поговорим о втором методе разгона, то есть через PBO плюс BCLK или PBO плюс AutoUC. Более мудрёным, так что советую осиливать его после переваривания информации о первом и, возможно, после удачных попыток разгона в ручном режиме. Для второго способа нам потребуется райзен второго или третьего поколения с индексом X. Да, я слышал, что PBO на некоторых райзенах третьего поколения работает и даже без индекса X, но пока это только слухи и точной информации на текущий момент у меня нету. Также материнская плата потребуется на 400 или 500 чипсете. На некоторых 300 поддержку тоже добавили, но вам скорее всего нужно будет обновить BIOS до последней версии. Ссылка на то, как это сделать, будет также в описании. Все подготовительные этапы разгона по PBO, аналогичную ручному, вы должны перевести вентиляторы в режим Full Speed, отключить C-State, выставить настройки, связанные с регулировкой питания и проверить, на что способно ваше охлаждение, и на каких частотах работает ваш процессор. Поскольку в режиме PBO частота не постоянна, а увеличивается и уменьшается в зависимости от нагрузки и задействованных ядер, то я советую, кроме проведения теста LineX, провести также тест на производительность, дабы понять, есть ли результат от наших действий или его нет. Например, вы можете провести тест Sinebench 20, который оценивает производительность как на одно ядро, так и на все ядра сразу. Особенно он будет полезен тем, кто занимается рендером разного рота. Заходим в него, нажимаем File, Advanced Benchmark, затем File, Run All Selected Tests. Ждем завершения теста и записываем куда-то те значения, которые получились. И также на каких частотах проходился тест. Если вы геймер и для вас важны частоты именно в играх, то вы можете проверить производительность в игре, на именно частоты и FPS. Подойдет любая игра с бенчмарком, например, та же самая Lara Croft. Просто запускаете игру, запускаете любую программу для мониторинга частоты ядер FPS, например FPS монитор или Riva Tuner, и смотрите, какие частоты в бенчмарки выдает ваш процессор, как в среднем, так и максимальные, И какие итоги по FPS и очкам бенчмарка вы имеете в конце, то есть есть ли какой-то прирост. После оценки производительности для процессора из коробки мы идем в BIOS и начинаем наш разгон. Находим там вкладку Precision Booster с помощью которой мы будем влиять на работу процессора. Где данная опция находится в биосах разных плат вы сейчас видите у себя на экране. Часто ее можно найти в подменю AMD CBS или AMD Overclocking. Данная настройка имеет обычно несколько вариантов работы. Просто включенный PBO, когда все значения задаются автоматически материнской платой. И также на некоторых материнках есть второй вариант, он называется ручной manual или advanced, когда вы сами задаете значение параметров вручную. Если есть Manual или Advanced, то выбираем их. Если таких параметров нет, то пробуйте просто вариант Enabled. Далее мы переводим способ выставления лимита в тоже вручной режим, то есть Manual, и задаем для значений P5, TDC и DC значение в 1000. То есть снимаем все ограничения системы питания процессора. При значении 1000 материнская плата сама обычно выставляет те значения, которые для нее максимально возможны. Например, моя плата выставляла 1540-540. Далее мы будем заниматься подбором, а именно подбирать значение Precision Boost Scalar. Эта настройка как раз таки и позволяет добиться более высоких рабочих частот по всем ядрам. За счет того, что начинает подаваться больше питания на ядра в течение большего времени. Единица тут самое низкое значение, 10 самое высокое. Однако не стоит выставлять сразу десятку. Зачастую оптимальное значение лежат где-то посередине. Многие советуют значения от 2 до 6. Я бы сказал, что по той практике, которую я видел, лучшие варианты лежат где-то в районе от 4 до 6. У меня это был уровень 5. Но я советую проверить их все. Итак, мы выбираем значение, например, двойку, чтобы проверить его. Как это выглядит на разных платах, вы сейчас видите у себя на экране. Далее мы идем выставлять напряжение. В этот раз мы выставляем напряжение не фиксированным, а офсетом. Офсет это смещение в плюс или в минус относительно того напряжения, которое задает система на автомате. Мы будем ставить минимальный положительный офсет. то есть мы нажимаем один раз плюсик и система поставит минимальный положительный офсет. На некоторых материнках знак сета задается отдельно через значок плюс или минус. Соответственно мы выбираем плюс и также задаем самое минимальное число. Если материнка измеряет офсет в вольтах, то вы обычно увидите что-то вроде 5-6 тысячных вольта. Если задает их в милливольтах, то обычно просто 5-6 милливольт или что-то близкое к этому. Как это все выглядит на платах разных брендов, вы сейчас видите у себя на экране. После выставления напряжения и PBO мы сохраняемся через клавишу F10 и идем тестировать систему. Для начала запускаем стресс-тест и проверяем напряжение. Если оно вдруг выше 1.45 вольта или поднимается выше при нагрузках, то видимо материнская плата его сильно задрала и надо скорректировать офсет. и выставить его не в плюс, а возможно в минус, ровно настолько, чтобы вольтаж вернулся в допустимые пределы. Если же напряжение в норме, то смотрим, проходит ли система тест Line X. Если он проходит и температуры остаются в норме, то мы смотрим на результаты двух других тестов. Если действительно прирост по производительности то есть рост значений в Sign или рост частоты FPS в игре, в зависимости от того, что вам больше интересно. В любом случае, полученное значение мы записываем и пробуем повысить скаляр. Таким вот макаром мы должны перебрать все значения скаляра хотя бы в диапазоне от 2 до 6 и понять на каком результаты у нас лучше. Если же у нас имеются проблемы с зависаниями или не проходится тест на стабильность или черный экран, то методика аналогична методике ручного разгона. То есть нужно зайти в BIOS и повысить напряжение, увеличив положительное офсет напряжение еще на несколько единиц, нажав еще раз плюсик на клавиатуре. Так вы пробуете, пока у вас компьютер не запустится и не станет стабильным. Опять-таки, текущее напряжение плюс оффсет не должны выходить за пределы 1.4-1.45 вольта. Если же выходит, а стабильности нету, значит надо остановиться на предыдущем скаляре, с которым был максимальный прирост частоты и рост производительности. Если же температура выходит из берегов, то проверьте, может быть можно, используя отрицательный офсет, понизить немного напряжение, конечно, если это не приводит к потере стабильности, и добиться при этом лучших результатов по температурам. В конечном итоге вы должны проверить все скаляры, при которых система стабильна и выбрать тот, который дает лучший результат. После нахождения самого удачного значения скаляра, владельцы райзенов 3000 могут пойти еще дальше и подключить ко всему этому делу еще и настройку Auto OC или AutoWorklocking, которая может повышать частоту выше частоты из коробки. Выставляете макси CPU Boost Clock хотя бы на 100 МГц и смотрите, получилось ли достичь желаемого эффекта или прироста в производительности. Если да, то можете попробовать значение вплоть до 200 если нет, то пробуйте разные комбинации скаляра и данной настройки смотрите, будет ли где-то результат лучше, чем просто при использовании скаляра возможно нужно будет повысить напряжение но все так же в пределах 1.45 вольта поскольку параметров много и вариаций много сама настройка сырая и на разных платах работает по-разному то работа достаточно творческая также в рамках разгона по PBO мы можем попробовать другой вариант а именно увеличить частоту BCLK. Для этого материнская плата должна иметь BCLK-генератор. Обычно это указывается в характеристиках самой платы. На материнках под AMD данная настройка называется не BCLK, а несколько иначе, но суть та же. И чтобы ее активировать, порой нужно опять-таки выставить регулировку настроек в режим Manual, Advanced или Expert. Иначе настройка будет просто скрыта. Как это все выглядит в разных биусах, вы сейчас видите у себя на экране. Итак, мы пробуем увеличить частоту базовой шины на единицу, то есть со 100 до 101. Тут очень важно, что под данную частоту Подвязана не только частота процессора Но и частота оперативной памяти И частота шины PCI-Express То есть M2 накопители, видеокарты и так далее Ее рост будет вызывать нестабильность данных элементов Так что если вы начинаете растить BCLK То чтобы не иметь проблем с памятью Ее частоту желательно хотя бы на ступени пускать То есть допустим с 3200 до 3133 А чтобы не иметь проблем с PCI лучше не превышать значение BCLK свыше 105 МГц. Да, кто-то скажет, что на некоторых платах сделали возможность отвязать привязку шины от памяти и PCI. Это можно сделать, используя опцию ECLK Mode и установив для нее режим Asynchronous, но она присутствует лишь на ряде плат Asus и MSI, и также она негативно сказывается на латентности памяти, так что использовать ее я советовать вам, к сожалению, не могу. Итак, если система стартует с частотой 101, то круто вы везунчик и можете попробовать увеличить еще на единицу. Предел опять-таки обычно в 105. Если же не стартует, то пробуйте увеличивать напряжение, но опять-таки не превышайте значение в 1.45 вольта. Процесс, я сразу скажу, творческий, чтобы весь этот зоопарк параметров держать в балансе, поэтому, друзья, экспериментируйте. Но я надеюсь, что данное видео принесет вам хоть какую-то пользу. Быть может, с ним ваши результаты разгона станут немного лучше, или вы, в принципе, попробуете оверклокинг и откроете для себя что-то новое. Опять-таки, подходов масса, в отличие от Intel, тут целое поле для новаторства и поиска лучшего метода разгона. А с вами, как всегда, был Билыч. Если надумаете купить себе процессор или плату, то заглядывайте в магазин Computer Universe. И вы там порой более низкие цены, чем в отечественных магазинах а также есть определенные скидки и акции. Так что заглядывайте, ссылка будет в описании, там же вы найдете код на 5 евро скидки. Если же видео вам понравилось, то не забудьте поблагодарить автора, нажав на лайк, подписку и колокольчик. Также подписывайтесь на наш инстаграм-канал, страницу вконтакте и делитесь видео с друзьями, быть может для них оно будет тоже полезным и познавательным. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья!